Здравствуйте! Сегодня мы с вами будем готовить омлет с травами. Омлет это популярное, доступное и легкое в приготовлении блюда. Есть один секрет, как сделать так, чтобы омлет оставался влажным внутри, не был пересушен. И я вам об этом сегодня расскажу. Для приготовления омлета нам понадобится яйца, любой твердый сыр, натертый на мелкой терке, и травы. В моем случае это петрушка и укроп. Если у вас есть базилик или эстрагон, то можете также добавить к этим травам. Будет тоже очень-очень вкусно. Ну и, конечно, нужна соль, перец и сливочное масло для жарки. В посуду, где мы будем взбивать яйца, добавим немножко воды. Буквально чуть-чуть. и разобьем туда яйца шести яиц достаточно для омлета для двоих троих человек Яйца мы будем сбивать просто вилочкой, нет необходимости пользоваться миксером. Вот такая масса должна получиться, достаточно просто перемешать белки и желтки. Теперь мы добавим соль и перец. И еще раз перемешаем. Порежем травы. И нарезанные травы добавим к яйцам. Положим на сковородку сливочное масло. Как только масло растопилось, сразу выливаем нашу смесь. Как только омлет начинает готовиться, мы его вот таким образом перемешиваем, чтобы как можно быстрее он обжарился, сохраняя внутри влажность. Происходит это очень быстро. Когда достигли такой консистенции, сразу же выкладываем сыр. Распределяем его по омлету равномерно и начинаем омлет аккуратно заворачивать на одну сторону. Вот омлет готов. Он поджаристый снаружи, но очень сочный внутри. Приятного аппетита! Подписывайтесь на канал, делитесь этим видео с друзьями. Всем пока!